Да. А что мужчина, не, может не может что? Не может отдыхать дома. Не может отдыхать дома. Вы готовы слушать? <свят> Слушайте, женщины они такие, они все готовы слушать. У них такая сила есть, но у мужчин такой силы нет. Если я вам сейчас буду серьезно говорить, не факт, что вы будете слушать. слушать ага, вы оба вместе, да? Хорошо, если мужчина не может отдыхать дома, что делать? Это значит, что тяжелый период его жизни. Идет. тяжелый. Он не чувствует любви от своей жены, не чувствует счастья. Ему надо где-то его искать. Мужчина, он очень нуждается в энергии любви. Женщина не так сильно нуждается. Женщина состоит из энергии любви, поэтому женщины реже пьют. Почему мужчина пьет, потому что у вас бутылка заменяет энергию? Это тоже энергия любви, но только низшего порядка. Это энергия любви, которая приходит через духов. Когда человек выпивает, он с духами связывается, получает через них энергию любви. Очень быстро, раз выпил, сразу. все классно стало, получил. Мужчина нуждающийся, у него нет своей энергии любви. Он может получить ее законно только из двух источников, от жены или от Бога. От жены или от Бога. Поэтому заставьте себя отдыхать в тех местах, где занимаются духовной практикой. И это даст вам силы переварить ту энергию страдания, которую испытывает сейчас ваша жена, которая не дает ей возможности наслаждать вас, давать вам силы. И когда вы переварите и свою эту энергию невозможности отдыхать дома, и энергию жены, страдания, то она так будет вам благодарна, что ее из ее сердца даже на фоне ее тяжелого периода жизни вырвется вот эта любовь, и вам будет хорошо уже приходить домой, несмотря на то, что по судьбе вам положено это будет только через полтора года. Вы реально можете за несколько месяцев уже достичь этой возможности через духовную жизнь. Сначала вам станет комфортно внутри, а потом вы это сделаете так, что ваша жена раскроется для вас рядом с вами. Если жена сама не дает любовь, мужчина с помощью духовной силы должен сделать так, чтобы через нее любовь пошла. Женщина по факту она такая же бессильная, как и мы. Она может думать, что она источник любви, но по факту она просто ее передает, как передатчик. Вся любовь принадлежит Богу. Поэтому иногда у женщины есть энергия любви, и мужчина с ней живет в это время, Иногда у нее нет энергии любви, и он ее бросает. Но настоящий мужчина, он не зависит от этой энергии любви жены. Он, когда она есть, хорошо. Когда ее нет, он своей духовной силой пробивает вот этот заслон. И через жену опять она энергия любви идет. Но это называется благодарностью. Она говорит, я так благодарна тебе за то, что ты рядом. И через это вот чувство благодарности энергия любви начинает течь уже вне кармы просто потому что человек победитель своей судьбы. В основном люди бросают друг друга, то есть вот этот ручеек любви перестал течь или у мужчины перестал течь ручеек защиты, что для женщины то же самое. Мужчина дает женщине ручеек защиты, он так ослаблен, ему так плохо, что ручеек защиты перестал течь. С этого момента женщина уже не хочет с ним жить. И это очень для мужчины очень обидно и чувствую какой-то жестокости. На самом деле вот мы такие жестокие все. У нас нет глубины любви, пока мы не занимаемся вот этой вот сам духовной практикой. Я могу привести такой пример. Замечали мужчины, что когда приходишь с работы и просто выжат как лимон, очень сильно устал, то в это время вместо того, чтобы о тебе позаботиться, жена начинает конючить. Знаете почему? Потому что эта салость забирает у нее чувство защиты. Когда мужчина очень сильно устал, она чувствует себя бесзащитной и начинает капризничать немедленно. Хотя она умом понимает, что это неправильно, что надо наоборот заботиться, но она не может это сделать, потому что у нее нет сил. Она пугается без незащищенности и начинает его мучить, хотя он и так уже замучен. И ему кажется, что она просто как действует как монстр начинает ругаться, кричать на нее, да? Если мужчина приходит с работы уставший, женщина хочет за ним позаботиться, и он говорит: отстань, я не хочу тебя видеть, и ты не приставай ко мне. Так значит, чего женщина хочет позаботиться, или защиты? Но почему она это делает? С целью какой? Нет, нет, не помочь. Она это делает, потому что она хочет проверить, защищена она или нет. И когда он очень уставший, он говорит, я хочу отдохнуть. То есть он не может ей сейчас давать защиту. Какова забота в данном случае о мужа? Забота заключается в том, чтобы его не трогать. Вы не можете этого делать. Почему? Потому что вы хотите защиты. Поэтому вы его мучаете. Вы как раз говорите о том же самом, о чем я. Видите или нет? Вы поймете, если вы помолитесь. Можно двигаться дальше? Мы прочитали всего лишь одно утверждение сегодня. У нас много вопросов. Простите меня. Так, так и надо делать, конечно. Но какое-то время надо уделять только молитве, а остальное время надо совмещать. Нормально, нормально. Но потом наступит такой момент, что вы поймете, что практическим делом хорошо заниматься. Нужно сесть, сосредоточиться какое-то время на молитве просто. Но это следующий уровень развития личности, уже потом да. будет это. А сейчас пока правильно вот так надо. Мыть полу молиться. Нормально. А можно я продолжу? Можно? А? Чуть попозже, давай. Эти женщины какие настойчивые. С ней ничего не сделаешь. Ликана, она у -у -у, течет ты с ней не меня Чего вы сказали? Это последний вопрос будет, да? Да, наш последний вопрос. Что делать с тещей, если муж не может отдыхать дома, когда она приезжает? Такой вопрос, или что делать с мужем, когда приезжает теща? Какой вопрос? Что делать с тещей? То важнее, тёща или муж в конце концов? У меня к вам встречный вопрос. А это кто так считает, что муж не отдыхает, когда тёща приезжает? Муж или вы? А? То есть муж тоже считает, что когда тёща приезжает, он не отдыхает. Это так? Точно? Или только вы так считаете? Или вы его уговорили в этом? Ну, не важно, пускай это будет свекровь, да? А? Теща. Ага. Его теща, да? Хорошо. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вы должны заботиться, беречь мужа от родственников. Это ваша прямая обязанность. Поэтому надо пространство мужу выделить и сказать маме, мамочка, мы давай с тобой здесь, а мой муж будет там. Она не должна шаровать по всей квартире. Она должна быть скромненькой у вас дома и как бы поднимать, что там мужчина должен иметь какое-то место для себя. И это вы решаете, вы решаете, не ваша мама, а вы должны ей как бы об этом очень мягко намекнуть, мягко. А это был последний вопрос уже. Прекращается ли наша жизнь с плотской смертью? Это вопрос самой великой важности. И редкий человек не думает об этом. Почему этот вопрос великой важности, как вы думаете? Потому что смотрите, в жизни есть два варианта всего. Первый вариант, если прекращается жизнь, Два варианта, да. А я показал три, да. Ну, что это значит? Это значит, что Господь хочет, чтобы вы были на этой лекции очень веселыми. Я же вам обещал, чтобы вы веселились. Поэтому показываю три, как бы говорю два. Ну, чтобы вы, вам это как-то пляж заменило, правильно? Смотрите, сколько вопросов. То есть у нас сегодня такая лекция веселая, мы веселимся. Так, два варианта, да? Первый вариант.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 Я уже вот красивая, что в чем дело?